Друзья, добрый день! Сегодня наступила моя очередь вас поздравить с наступающим Новым годом, годом металлической крысы, который мы завтра будем встречать в 17.05. Может быть, кто-то будет на работе. Это не московское время, это... По китайскому календарю времени, если вы хотите встретить его по местному времени, значит, нужно, опять же, перейти на наш сайт, перевести вот с помощью калькулятора китайских двухчасовых у нас, это в разделе расчеты, и по местному времени вы можете встретить вот этот вот год крысы, да, металлической крысы. И почему по местному времени? Потому что это солнечное время будет, да, на нашем вот, нашем калькуляторе это будет солнечное время, как раз соответствующее вот вашей местности. И у нас сегодня, я сейчас переключусь на другую презентацию. Так, это дело выключим, вот это вот включим. И э, расскажу вам о летящих звездах, да, о летящих звездах э, на февраль, уже наступивший месяц тигра, уже весну, да, наступившего года, 20 -го месяца крыс, ой, года крысы. Ну да, это будет час петуха, да, 17.05 это уже час петуха. По Москве не может быть 12.05, Мария. По Москве не может быть 12.05. И э, хочу сразу сказать, что я, в общем-то, информацию приготовила не вообще о годе, да, потому что у нас был э, специальный, перед, наступав, перед э, Новым годом, еще в январе, мы рассказывали как раз о, э, вообще об энергиях года с точки зрения летящих звезд, с точки зрения прогноза по летящим звездам на месяц на год с месяц сбиваюсь на год крысы да поэтому мы сейчас наверное не будем повторяться расскажу как раз о тех энергиях, которые нам в ближайшее время будут оказывать на нас влияние то есть конкретно об энергиях месяца тигра <coughs> галина хорошо спасибо вам большое тоже за отзыв и я надеюсь, что меня слышно, поскольку вы о звуке ничего не говорите, да, то есть, наверное, слышно все. Ну, давайте проверим. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как меня слышно. Угу. Все прекрасно, отлично, хорошо. Итак, вы узнаете, что принесут. Господи, откуда эта презентация? Вы узнаете, что принесут летящие звезды в ваш дом, да, то есть здесь нужно зачеркнуть вот этот вот месяц собаки, откуда-то взялся. И как корректировать негативные летящие звезды, как усиливать благоприятные летящие звезды, они у нас есть, да, и, соответственно, вас пригласим на наш курс и на наши... Продукты, расскажу немножко о наших продуктах, которые у нас есть, которые бы актуальны вот сейчас на месяц как раз тигра. Ну и кто меня не знает, представлюсь. Меня зовут Татьяна Смирнова, я практикующий консультант фэншуй и бадзици нельзя практикую уже более 10 лет. Училась у Натальи Пугачевой, Владимира Захарова, у Натальи Цыгановой. Ну, в общем, вы видите, да, здесь мои преподаватели написаны. Конечно, продолжаю учиться, потому что это процесс такой бесконечный. Люблю это дело. И э, всегда новой информации, готова делиться, э, своими знаниями готова делиться. Так что э, добро пожаловать в нашу школу. Кстати, кто у нас впервые на наших мероприятиях, вот такие, на наших открытых мастер-классах, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Кто впервые? Давайте единички. Кто впервые, кто уже не впервые, поставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Если у нас новые люди? Потому что у нас есть традиция в нашей школе, и мы ее поддерживаем. Вот, есть новички? Есть. Ну, и мы новичков всегда приветствуем восклицательными знаками. Давайте тоже подприветствуем новичков. Присоединяюсь. Вот. Будем поддерживать традиции в нашей школе. Хорошо. Хорошо. Всегда рады новым людям, новым слушателям, надеюсь, надеюсь, что вам будет комфортно у нас. Ну, вот здесь мои регалии некоторые, да, конечно, все нельзя разместить на одном слайде. Здесь вот фотографии и давние, и не очень давние тех семинаров, где я была. И давайте сразу перейдем к контенту, потому что о себе рассказывать долго не буду. «Скажите, когда в Петербурге Новый год? Точное время». Ну, значит, это будет 18.05 потому что с, с Питером на час разница. <coughs> Дайте, пожалуйста, ссылочку. Лена, выложите, пожалуйста, ссылочку на наш сайт. Сайт очень простой, npugacheva.com. И вы можете найти калькулятор для перевода двух часовок в разделе «Расчеты», построить карту БАДЗИ, найти многое дополнительных средств для расчетов разных, да, у нас есть там калькулятор ЦИМЭН, есть калькулятор для расчета ГУА, поэтому можно все это сделать. Лена сейчас ссылочку выложит на наш сайт, ну и в процессе тоже мы будем к нему обращаться, наверное. Итак, вы видите в левом верхнем углу карту летящих звезд 2020 года. И в правом нижнем углу видите карту на месяц Тигра двадцатого года. Что такое вообще летящие звезды? Вот кто знает, что такое вообще летящие звезды, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. Кто не знает, поставьте пятерочки в чат. Кто совсем не знает, что такое летящие звезды, поставьте пятерочки в чат. Так, ну вижу, знатоки собрались, поэтому долго на этом останавливаться не буду. А вот есть. Лида Михайлова есть? Есть, есть и люди, которые не знают. Хорошо, тогда немножко расскажу. Летящие звезды ⁇ это энергия. Да? Вот сейчас Наташа передо мной рассказывала об энергиях э, бадзы, с точки зрения бадзы. Да? То есть потому что это энергия, которая дает нам небо по дате рождения нас природа и небо наделила какими-то характеристиками которые описываются как раз э, базы да, то есть вот этими э, там янский металл инский металл э, ну и разными да. у нас 10 в общем-то э, небесных стволов и 12 земных ветвей то есть вот эти сочетания э, о которых наташа говорила это энергия неба да, то есть то что данность при рождении и э, к этой данности, которая при рождении нам дана, какими характеристиками нас наделила природа, есть еще приходящие энергии, вот также с точки зрения, которые описываются с точки зрения бодзей и как мы с ними взаимодействуем, помогают они нам жить, не помогают или наоборот мешают. То есть мы это все можем посмотреть. Но мы с вами живем не в воздухе, правда? Мы с вами живем не в воздухе, мы с вами живем в определенным в определенном помещении где-то в доме работаем мы где-то в офисе да? и на нас на наше помещение на наш дом тоже определенные энергии влияют которые описываются вот как раз летящими звездами а летящие звезды описываются вот такими цифрами и через дом мы также эти энергии получаем да? то есть у нас есть фэн-шуй это как раз искусство которая изучает и описывает влияние пространства на человека. Бадзи — это искусство, которое описывает влияние энергетики вот, по дате рождения да, на человека, то есть данность неба. А фэншуй — это данность Земли, то есть как на нас влияет земная энергия, влияет пространство. И вот с помощью вот этой техники летящих звезд мы можем также посмотреть, как же на нас будет влиять наше помещение. Какие сектора мы можем использовать в нашем помещении, какие лучше использовать, какие не нужно использовать. И э, летящие звезды – это энергия, которая идет с неба. Да? Поэтому если вы живете в высотном помещении, то она, вот эти летящие звезды, ведь тоже энергию пространства можно описать разными техниками. И вот в данном, в данном случае мы говорим о летящих звездах, которые у нас приходят с направлений, приходят также это звезды, удача сверху, да? поэтому мы об этом говорим. И здесь также на высоких этажах эта энергия очень, является очень сильной и очень сильно влияет. И мы с вами еще раз, да, то есть эти энергии, поскольку они разными цифрами обозначены, то, конечно, у, них, у каждой этой энергии есть свои характеристики, они разные, есть опять же положительные энергии, есть не очень хорошие энергии, да, то есть которые на нас влияют отрицательно. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. И мы знаем опять же, что у нас есть рождение дома, когда дом построился, заселился, то есть был пустырь, потом построили дом, да, то есть у дома тоже есть своя дата рождения. И там по этой дате, по этой дате рождения опять же звезды. Транслировали на это место какие-то характеристики свои, то есть там есть специальная натальная карта, строится по дате рождения дома. Мы сейчас о ней не будем говорить, потому что это очень индивидуально. Мы с вами будем говорить о тех энергиях, которые приходят со временем, да, то есть, вот у нас наступил год крысы, и мы видим карту летящих звезд на 2020 год как раз вот на этот год крысы. Сейчас я потоньше сделаю. На этот год крысы. Это вот одна карта летящих звезд. Но также в месяц приходят свои энергии. Да? Вот такая карта, которая описывает энергии месяца, это вот эта карта летящих звезд. И они накладываются друг на друга. То есть вот эта карта летящих звезд, которая годовая, она будет действовать весь год. А карта летящих звезд месяца, она будет действовать месяц. Так, подождите. А, все правильно, здесь все верно написано. Почему пятерка годовая на востоке, а левый первый месяц, когда она уже на юго-западе? Еще раз рассказываю, потому что карта летящих звезд года, она, она целый год работает. Вот она у нас в левом верхнем углу. А карта летящих звезд на месяц тигра, она у нас работает вот эта карта. То есть у нас пятерка на востоке будет весь год, а пятерка на юго-западе только один месяц. В следующем месяце, в марте, она перелетит в другое место. Здесь все верно. То есть, правильно. Смотрите, ну, как бы есть две карты: да? карта года и карта месяца. Поэтому и в карте месяца есть пятерка, и в карте года есть пятерка. Это понятно, вот этот, вот этот момент понятен, что почему здесь две карты. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Ага, понятно, хорошо. Если непонятно, сразу задавайте вопросы. Так, понятно. И карта на месяц Тигра. Я перевела все это, вот эту карту летящих, летящих звезд, перевела в направление, потому что есть, наверное, новички, вот новичкам будет, наверное, понятней э, вот такой вариант карты. То есть вот эта карта летящих звезд, которую мы с вами видели, как я уже говорила, летящие звезды приходят с направлений. Да? И вот, вот эта карта описывает как раз направление. Принято в китайской метафизике, что вот эта карта, разделенная на 9 частей, это вот каждая часть, каждый квадратик называется дворцом сейчас отвечу ирина каждый каждый квадратик называется дворцом и мы можем сказать что это вот юго-восточный дворец южный дворец да, там западный дворец то есть это все дворцы и каждый дворец у нас соответствует определенному направлению и в китайской метафизике принято что юг всегда сверху север всегда снизу то есть вот так ориентированы дворцы и мы видим с вами что красным красная зона у нас вот южный дворец юго-западный восточный и северо-восточный это красная зона красная зона это опасность да то есть негативные секторы то есть негативные энергии есть нейтральная энергия то есть белым цветом которые юго-восток и север это нейтральные энергии, то есть такие. И есть у нас зеленые, это запад и северо-запад. Это два замечательных сектора, которые можно использовать очень активно, и рекомендую использовать очень активно в месяц тигра, то есть в феврале. Дам, конечно, лечебные таблеточки, сейчас мы об этом подробно поговорим, про каждый сектор отдельно, поэтому расскажу какая из них важнее годовая или месячная смотрите обе, обе карты важны годовая работает медленней месячная работает очень быстро да? то есть поэтому и та и другая важны но годовая будет эффект иметь сильнее, потому что месяц меняется быстрее до да? всего через 30 дней уже меняется энергия месяца поэтому вы результаты увидите быстрее но как бы в долгосрочной перспективе важнее конечно годовая карта потому что она будет давать более длительный эффект с путешествиями сейчас покажу когда включаем герла, гирлянду на северо-западе и западе так, давайте дойдем до этих моментов хорошо Итак, вот эта карта месяца которая просто сориентирована по секторам да то есть юг север восток и запад вы также в доме можете определить у себя где у вас находится юг как у вас то есть дома рис либо квартира сориентирована да где у вас юг в каком углу где какая комната на севере находится какая на юге и вы тогда понимаете что если наложить на вашу квартиру вот этот вот план вы видите, что на северо-западе на западе это хорошие сектора, которые можно использовать, очень активно использовать, много использовать, потому что очень благоприятные энергии здесь находятся. И если вы находитесь долгое время в этих секторах, то есть под влиянием этих энергий благоприятных, вы сможете решить определенные задачи, которые перед вами стоят, да, и те именно задачи, которые относятся к к ну как бы влиянию и к действию вот этой звезды которая здесь находится. сейчас мы об этом тоже поговорим если между комнатами нет дверей то конечно вы ну, смешанные энергии получаются да? получаются смешанные энергии Итак, не рекомендуется в месяц тигра в феврале путешествовать по оси восток и запад юго-запад северо-восток почему Потому что на Востоке в следующем году у нас находится негативная звезда 5, которая создает нам проблемы. Мы сейчас о каждой звезде тоже отдельно поговорим. И если мы едем на Восток, то мы эту пятерку активизируем. Особенно для тех людей, это актуально, у кого есть как бы такая склонность да, вот, воспринимать вот эту негативную энергию и э, у кого есть проблемы с фэн-шуй в доме. То есть и для тех людей, которые редко выезжают куда-то. То есть для них это вот целое событие для людей, да? то есть, вот это целое событие. И вот первый, например, свой, свою какую-нибудь поездку за границей они решили сделать на восток. То вот для этих людей будет работать э, вот эта энергия негативная. Если же это регулярные какие-то поездки, то. Э, рекомендую выбирать благоприятное время чтобы сгладить вот этот негативный эффект потому что все равно если часто ездить например в другой город там к родителям например да, или к друзьям в другой город и этот город будет находиться от вас на востоке то есть вы будете регулярно вот эту вот пятерку активизировать то тоже можете получить негативный эффект поэтому здесь нужно быть внимательным и ну как минимум выбирать благоприятное время для поездок Почему не ездить на запад? Потому что возвращаться вы будете на восток, да? то есть особенно, когда это небольшие расстояния, ну, как вот в области, там, или в соседнюю область, то есть это не край света другой, да, то есть если вы там с, не в Америку летите, да, тогда нужно обращать на это внимание, потому что, еще раз, вы поехали на запад, на восток вы будете возвращаться, то есть вы все равно будете активизировать эту пятерку. И юго-запад северо-восток именно в месяц тигра это тоже ось по которой не рекомендуется возвращ... ну, ездить да потому что опять же у нас на юго-западе находится в месяц тигра пятерка и если вы едете на северо-восток то вы все равно возвращаться будете в эту пятерку поэтому вот эти направления использовать не рекомендуется надеюсь здесь все понятно это в этом месяце восток-запад на весь год а в месяц тигра конкретно юго-запад северо-восток Ирина, ну вот, поделитесь через год, поделитесь впечатлениями, что у вас будет происходить в жизни. Какие у нас неблагоприятные сектора для ремонта в месяц Тигра? Восток, юго-восток, 2-3 определенные сектора, сейчас я на схеме вам еще, еще покажу. Юг, юго запад север, северо-восток и северо-запад. Ну, здесь они перечислены здесь на следующем слайде вы видите это в картинке в картинке мне кажется даже проще да, запомнить и проще наблюдать еще раз здесь все это переписано то есть эти сектора неблагоприятны для ремонта поэтому если у вас предстоит ремонт обращайте внимание если его возможно перенести на другой месяц то лучше дождаться другого месяца благоприятного почему вот есть запад опять же есть вот тигр половина северо-востока, второго, да, «Северо-восток-2», вот, поэтому есть местечки, где можно, ведь не, не всегда всю квартиру нужно ремонтировать, да? если, например, можно, то есть у некоторых людей вот ремонтировать, например, надо кухню, да? тогда дождаться нужно просто посмотреть, где кухня расположена, и просто дождаться того месяца, в котором можно эту кухню ремонтировать без, безболезненно, да? то есть мы же не ремонтируем, например, ну, всю квартиру сразу, ну, это, если, конечно, там не, не совсем новая квартира, где надо действительно все делать одновременно, да? но, тем не менее, да, вот спасибо, София, вам за вопрос, потому что ремонтом считается именно вы как бы изменяете целостность стен. То есть, например, прорубается окно или меняются там обнал... наличники, или рамы меняются, либо дверные косяки меняются. То есть, вот это считается ремонтом. Если вы просто переклеиваете обои то это ремонтом не считается то есть вы не нарушаете целостность стен поэтому вот как вот в таком варианте до да, покрасили стены либо просто обои поменяли это все можно делать безболезненно даже не обращайте внимания на вот на эти схемы а, угу. и а, мы смотрим, чтобы у нас был именно неблагоприятный сектора для ремонта, где у нас вот здесь все это нарисовано, да, особенно где в этих секторах находится в доме тыл. То есть, когда дом попадает в тыл вот этих секторов, вот это неблагоприятно. И тыл у нас находится напротив фасада. Здесь у нас картинка, потому что обычно... Сразу вопросы возникают, особенно у новичков, да, где же у нас фасад? То есть определяйте фасад дома визуально, потому что фасад дома обычно где у нас фасад дома, где у нас сидит консьержка, где у нас ну, то есть подъезд например если высотный дом да какой-то ну, многоэтажный тогда в подъезде где вот сидит консьержка это и будет фасад где почтовые ящики расположены где номер дома стоит это вот будет фасадом это чтобы вам не путаться да то есть с какой стороны там дорога то есть фасад не обязательно дом не обязательно повернут бывает на дорогу бывает даже чаще наоборот вот если многоэтажки мы смотрим поэтому Обращайте на это внимание, да. То есть вот смотрите, где у нас фасадная часть, и напротив фасада у нас всегда тыл. Определяйте тыл. Тут нужно, конечно, лучше бы измерить, где у нас, да, какой, как, на какой смотрит у нас, на какую гору смотрит у нас фасад, на какую гору смотрит тыл, и уже определить, уже относится ваш дом к зоне риска либо не относится. Да, если гвозди забиваем, это, конечно, уже нарушение целостности стен. Да. Это точно, Таня пишет. Гвоздь – это уже целостность стен. Самый прикол, что когда активизируешь положительные энергии, долбишь-долбишь, ничего, но стоит плохой забить приветик. Проверено много раз, я с вами совершенно согласна. Да. Если фасад квартиры мы не определяем, мы определяем фасад и тыл дома, Ника. По дому определяем, не по квартире фасад и двигаемся дальше мы с вами говорим о летящих звездах как я уже сказала то есть летящие звезды это энергии определенные и они различаются то есть у них есть движение так называемой энергии да то есть вот мы различаем именно по смысловому наполнению по движению энергии и Китайцы определили вот эти вот э, названия, ну, как бы, вернее, эти энергии, вот этот вот тип движения энергии, они э, образно назвали элементами из, из природы. То есть, например, у нас звезда 1 – это звезда стихии воды. То есть она такая изменчивая, вдумчивая, серьезная. переливается вода, да, у нас как-то она движется, то есть это звезда коммуникации, это звезда духовности, потому что вода у нас энергию считывает и передает. Поэтому я подробно, вот не буду сейчас так долго рассказывать об этом, да, у нас есть для этого слайд, мы сейчас его посмотрим. Ну, то есть у каждой звезды есть своя стихия, к которой она относится к такому образу. И у нас э, единица – это звезда воды, двойка, пятерка и восьмерка звезд, – звезды э, земляные, э, тройка и четверка – это деревянные звезды, шестер, шесть и семь звезда – это металлические звезды, и девять – это огненная звезда. То есть пять стихий, вот как в, э, все вообще в мире по китайской философии можно описать, стихиями вот пятью именно стихиями да вода земля дерево металл и огонь также вот и звезды имеют свою стихию и эта стихия наделяет опять же каждую звезду наделяет определенными характеристиками то есть вот водяная звезда 1 это звезда интеллекта коммуникации информации двойка это земля земляная звезда она считается неблагоприятной звездой в отличие от единицы, да, потому что единица, когда э, звезда духовности, информации, коммуникации, конечно, это благоприятная звезда. Э, двойка считается звездой неблагоприятной, потому что приносит она болезни, и, конечно, болезни никто получить не хочет. То есть вот эти энергии э, приносят болезни. Э, тройка – звезда деревянная. Тоже считается неблагоприятной, потому что она отвечает за конкуренцию, приносит споры, скандалы, быстрые деньги, которые также можно потерять вот в виде, например, азартных игр. Да, то есть можно вот быстро выиграть, но, как правило, этот выигрыш не задерживается, сразу эти деньги сливаются. То есть вот здесь тройка дает вот такой эффект. Четверка. Звезда также деревянная. Приносит творческие способности человеку например ему захочется заниматься творчеством каким-то реализовывать как-то себя но и считается звездой обучения и также звездой романтики поэтому не считается благоприятным потому что одно другому мешает да то есть когда человек занимается творчеством и самореализацией, тут наступает его накрывает любовь то он забывает про все и уже у него совершенно голова не думает в сторону творчества занимается совершенно другими как бы глава занята совсем другими эмоциями пятерка это звезда земляная тоже относится к стихии земли звезда император самая главная звезда который задает тон вообще рассказывает как расселяться остальным звездам по дворцам то есть звезда император поэтому у нее свой характер очень такой вот сильный характер и конечно эта звезда она сейчас не своевременная, когда внезапно приходит вот император куда-то до да, высшее начальство куда-то тогда конечно ничего хорошего мы не ждем то есть начинают обычно не миловать а наказывать поэтому вот звезда 5 приносит разорение приносит крупные проблемы поэтому мы ее так несколько побаиваемся да то есть ее нужно можно использовать но нужно использовать очень так вот вдумчиво и нужно брать на себя очень много ответственности высоких рисков то есть эта звезда не для всех Звезда 6, металлическая звезда, дает дисциплину, авторитет, такая структурированная, 6 же это металл структурированный, металл имеет структуру определенную жесткую, да, которую очень сложно сломать, поэтому звезда металлическая, звезда важная очень, да то есть она дает нам самодисциплину и позволяет продвинуться по карьерной лестнице. И это звезда чиновников, которая дает покровительство чиновников в том числе. Звезда 7 металлическая, мне считается тоже благоприятной, потому что она у нас в предыдущем периоде была важной звездой, главной звездой, поэтому сейчас она приносит ограбления, пожары, конфликты, потери денег. То есть звезда негативная. Мы это не любим, ничего, да. Звезда 8, звезда благоприятная, то есть белая звезда, то есть считается белой звездой. У нас их всего три: это звезда 1, 6 и 8 это белые звезды. Звезда, которая приносит процветание, стабильность она очень благоприятная будет до 2024 года. И это звезда богатства, которое зарабатывается трудом. Вот. Но, тем не менее, мы, конечно, деньги, когда у нас появляются деньги, даже заработанные деньги, это всегда хорошо, это приятно, и эта звезда хорошая для нас. Звезда 9, звезда огненная, э, приносит достижения, успех, развитие, она такая радостная звезда, да, то есть радостное событие, поэтому она может принести э, такие деньги, которые, ну, шальные, можно сказать, да, деньги, и э, это тоже всегда приятно в виде бонусов, подарки какие-то, в виде бонусов, в виде э, премий, может быть. И это действительно ну, приносит радость в том, то есть эта звезда будет у нас своевременная с 2024 -го года, поэтому она сейчас набирает силу, и она, в общем-то, благоприятная, в том числе у нас сейчас нам повезло, что у нас не три, а четыре благоприятных звезды. Угу. И на следующем слайде... Так... Перелистнулась, по-моему, нет, не перелистнулась. Нам, когда мы анализируем летящие звезды то есть вот делаем прогнозы что у нас как наступит какие события произойдут, произойдут в следующем месяце ну или в следующем году неважно то есть какой-то следующий период времени то есть с точки зрения прогнозов на будущее мы конечно не рассматриваем весь наш дом то есть да нам не важно например какие где у нас стоит комод в каком месте какая звезда на него влияет потому что такие вопросы тоже приходят либо какая звезда у нас Попала, например, в кладовку, да, то есть мы не используем эти звезды в кладовке, поэтому, конечно, если туда мы смотрим с точки зрения, там не попали ли туда хорошие звезды, да, потому что мы тогда не сможем использовать их благоприятную энергию. Но есть такие важные точки в доме, которые мы всегда отслеживаем, какие же звезды находятся в этих местах, потому что мы с вами можем эти энергии либо использовать, либо их нужно корректировать, если они негативные. Вот эти вот энергии нам важны. Конечно, нам важна входная дверь в дом. Конечно, нам она очень сильно важна, да, потому что эта энергия, которая прилетела, летящая звезда, которая прилетела на, на входную дверь, она будет влиять на всех жителей нашего дома, на всех жильцов дома. И, конечно, нам важно уже тогда, какая звезда, если мы живем в многоэтажном доме, какая звезда прилетела на нашу входную дверь в квартиру. И, мы ее почему отслеживаем, да? Потому что эта звезда может принести либо процветание, либо какие-то проблемы. То есть мы почему ее отслеживаем? Потому что дверью мы хлопаем постоянно, мы входим, выходим. Если мы живем не один человек в доме, до да, несколько человек, то каждый по два раза даже вышел, зашел, до да, туда-сюда. То есть это очень активная звезда. Это очень активная звезда. Поэтому нужно всегда принимать ее во внимание. Вот ее энергию всегда нужно отслеживать. Нам важно, конечно, какая звезда у нас на кровати. Почему? То есть, где находится спальня у нас, да, какая звезда в спальне, в комнате, конкретно в месте, где у нас стоит кровать. Почему? Потому что мы спим на кровати долго и мы находимся очень долгое время под влиянием этой звезды. И эта ситуация, конечно, не может нас оставить без, без равнодушным, да, без внимания. Мы всегда смотрим, вот какая же звезда у нас на кровати. Ну и если мы работаем дома, тогда нам важно, где стоит рабочий стол. Под какой звездой, а, какая звезда на рабочем столе, потому что это наш либо заработок, либо убытки, да? И про плиту вот здесь вопрос был, да, в чате. Плита, конечно, нам тоже важна, но с плитой, здесь, если вот с этими моментами, когда входную дверь, мы там что-то можем скорректировать, да, и там на кровать куда-то переставить в другое место, рабочий стол можем переставить в другое место. Плита, конечно, очень важный элемент, и если у нас на плиту попадает негативная звезда, то рекомендуется на, ну, на этой плите не готовить. Да? То есть, если пятерка прилетела в место, где стоит плита, э, нужно эту плиту закрыть, лучше эту плиту закрыть, и э, где-то в мультиварке или в какой-то духовке, где-то в другом месте готовить на кухне. То есть это тоже, конечно, важный момент. Э, и э, здесь вот в этой таблице собраны, Характеристики звезды, чтобы вы это не забыли, да, то, что я сейчас говорила: то есть, какая звезда хорошая, какая нехорошая. Вы это все можете прочитать, что нам дает, дают эти энергии. Ну, давайте сразу же перейдем тогда к секторам нашим. То есть, что такое к секторам, например, вот здесь сектор северо-запада. Это значит, как я уже сказала: либо у вас дверь находится в секторе северо-западном доме, да? либо кровать в северо-западном секторе, то есть спальня ваша на северо-западе вашего дома находится, либо кровать стоит в северо-западном секторе, например, в вашей спальне. То есть именно это вот мы имеем в виду. То есть северо-запад, если у вас там кладовка, не обращайте на это внимания, если у вас там просто неважная какая-то комната, где вы не бываете, это не важно. Да? То есть, если у нас там рабочий кабинет, если наша спальня и если наша, например, там входная дверь на северо-западе. Вот мы тогда радуемся, потому что это лучший сектор вот северо-западный. Да? У нас вообще он в году очень много месяцев когда он будет лучшим сектором поэтому обращайте внимание тоже на те звезды которые в этот сектор прилетают и в следующих месяцах но вот в этом месяце «Тигра», то есть в начале года, это самый лучший сектор, потому что здесь очень хорошая комбинация, которая позволяет нам увеличивать доход, получать счастливые события, то есть там улучшать нашу работу, может быть, получать более высокую должность, то есть менять работу на более лучшую. В общем, она под, вот, это вот, вот этот сектор, он подходит для всего, и в том числе для зачатия, потому что для зачатия секторов не очень много бывает. Поэтому у кого, если стоит такая проблема – просто переезжайте сюда хотя бы даже вот на какой-то матрас надувной, да, вот месяц спите вот в этом северо-западном секторе хоть на полу, шансы увеличиваются, потому что действительно очень хороший сектор. Используйте энергию этого сектора по максимуму, ставьте там кресло, читайте, что-нибудь делайте, планируйте бизнес. В общем-то, нужно по максимуму использовать этот сектор, потому что очень-очень-очень благоприятные энергии. То есть можете перетащить туда кровать, можете поставить рабочий стол. В общем-то для всего-для всего, для всего используйте этот сектор. Нет. В феврале пятерка прилетает на юго-запад, но там ведь весь на этот год благородный дракон. Он нейтрализует пятерку или нет? Он же также активизирует, активизируется, если там входная дверь, например. У вас, если там входная дверь, будет активизироваться пятерка летящие звезды. Благородный дракон не нейтрализует летящие звезды. Это другая история совсем. Поэтому, к сожалению, нет. Да? То есть, вот, отвечу так. Нет, важнее здесь место. Вот Валентина задает вопрос. У меня кровать на северо-западе, но сплю головой на восток. Это плохо? Нет, здесь в данном случае важнее место. Если у вас, вы можете как-то развернуться, чтобы еще и головой спать в лучшем направлении, но здесь важнее место. Если спальня в восточном секторе, но кровать по-малому тайчи на северо-западе, все равно считается восток. У вас в комнате пятерка. Да? То есть в комнате пятерка будет, поэтому, конечно, это не очень хорошо. Все равно пятерка будет действовать. Но если у вас хотя бы, например, на северо-западе вот этой вот комнаты, если уже некуда переехать, вот вообще, то есть спать больше негде, конечно, по идее лучше бы вообще не спать в восточной комнате. Мы до этого дойдем. Но если э, не получается никуда переехать, то хотя бы вот чтобы кровать у вас стояла на северо-западе этой комнаты, э, средства защиты от пятерки я потом расскажу чуть дальше, когда мы до, до восточного сектора дойдем хорошо будем двигаться постепенно северный сектор здесь у нас считается не такой вот как бы не очень благоприятный сектор да потому что у нас собирается такая комбинация звезд, которая говорит о том, что будут враждебные отношения, будут ссоры какие-то усиливаться, а моральное поведение, то есть вот как я уже говорила, да, то есть азартные игры такие будут какие-то безравственные поступки, может быть ради денег, то есть вот такое вот моральное поведение. И если использовать эти навыки свои разумно какие-то, да, вот, то есть ну, творческие способности, потому что азартные игры, в общем-то, это тоже такой вот как бы творческий процесс, да, люди уходят в азарт вот этот вот то есть если использовать вот этот вот творческий процесс разумно то можно увеличить доходы но как я уже сказала что эти доходы можно легко и потерять поэтому здесь нужно быть внимательным то есть если у вас получилось заработать деньги то нужно быстренько переключаться на другой вид деятельности и но мы про двойку еще не говорили, Ирина, да, то есть мы сейчас пока вот не дошли еще до двойки. Что мы делаем тогда в северном секторе? Как мы это дело нейтрализуем? Потому что ссоры мы, конечно, не любим, да, нам они не нужны. То есть не участвовать в никаких азартных играх, да, то есть платить налоги, соблюдать закон, то есть никаких вот этих вот рисковых телодвижений мы не делаем. Избегать ссор, конечно, то есть берегите отношения. Почему? Потому что здесь нужно именно, как бы последствия могут быть далеко идущие, доходящие вплоть до судебных каких-то исков, да, поэтому нужно, конечно, не вовлекаться вот во всякие вот эти ну, проблемные как бы, отношения, да, проблемные отношения, и э, от них уходить просто рот, рот на замок, да, то есть следите за тем, что вы говорите. И для того, чтобы в этом секторе мы могли нейтрализовать вот это действие негативной тройки, в том числе, ну, там деревянные звезды собрались, да, у нас и тройка вот в частности, и четверка дает аморальное поведение, тройка дает ссоры, то есть такое вот адская смесь получается. Нам нужны предметы красного цвета в интерьере. То есть, если вы живете в этой комнате, то есть, конечно, если вы еще раз говорю, если вы ее не используете, эту комнату северную, Ничего там не делайте, как бы к вам тогда это не относится. Но если вы, например, у вас находится в северном секторе, находится дверь входная, тогда можно просто перел... положить перед дверью какой-то красный коврик, чтобы вот эту вот энергию немножко утихомирить. Да? И либо можно какой-то красный, например, треугольник на дверь на этот месяц наклеить, ну, какого-нибудь размера побольше, например, да, то есть нужен красный цвет, и около двери тогда это место, то есть прихожая, да, должна быть хорошо освещена всегда, то есть не экономьте здесь на электричестве, то есть держите всегда прихожую освещенной если вы спите в этой комнате тогда то же самое можно какие-то повесить там подушки красного цвета да то есть чехлы подушки например придумать на либо крывала красного цвета то есть что-то внести какой-то красный цвет в интерьер ну и если у вас есть пирамидки красного красные пирамидки их тоже можно у нас вот в, в магазине фэн-шуй да, в нашем интернет-магазине заказать и использовать мы сейчас говорим об энергиях месяца это на этот месяц на месяц тигра это на месяц тигра ну в данном случае да если плита на севере но ну, смотрите опять же вы, вы не живете особенно в кухне да то есть вот, не живете поэтому конечно здесь не, не будет такого сильного влияния да, на, на жителей но если плита здесь вот в данном случае это будет неплохо да на севере Наталья, я уже сказала, что если там лестница в частном доме на второй этаж, вы не часто пользуетесь этой лестницей, да? второй этаж, то есть, как бы активизация, ну, активизация -то есть этого сектора, тогда тоже какие-то, может быть, красный коврик положите перед перед лестницей, но вы там не спите, вы там не живете, вы просто ее уходите, вот активизируете. Да? Тоже красный цвет нужен. Может быть, там даже на нескольких ступеньках положите красные коврики. Ну такие вот их продают, массу ковриков, которые так можно порезать на ленту да, и положить на ступеньки. Северо-Восток. Тоже проблемный сектор, неблагоприятный. Здесь у, нас годов... здесь у нас двойка, да? то есть единица годовая, и месячная двойка. У нас при... прилетела туда, в этот сектор, на месяц тигра, звезда болезней. Конечно, от звезды болезней мы ничего хорошего не ждем, поэтому здесь могут быть проблемы с почками, с ушами, с селезенкой. Нужно на... намочить половую сферу, обращать внимание, как мужчинам, так и женщинам. И тоже следить за проблемами в отношениях, ну, то есть как бы не... Не... не создавать проблемы в отношениях. Да? то есть Это тоже очень важно. Потому что женщина женщина захочет быть главной в семье, да, то есть имейте в виду, что этот месяц пройдет, и энергии закончится а осадочек останется. Поэтому вот, имейте это в виду, что если вас куда-то там понесет милая женщина, да, то пожалейте мужчин, и чтобы не задавать, опять же, долгосрочные какие-то проблемы. Угу. <коспалит> То есть не вовлекайтесь в ссоры, да, то есть берегите отношения, одевайтесь по погоде, чтобы не переохлаждаться, чтобы наша мочеполовая сфера не страдала, и болезни почек тоже, чтобы избежать, да, и болезни мочевого пузыря в том числе избежать. В общем-то это очень сильно зависит от того, какая температура да, воздуха и, соответственно, от нашей одежды, от защищенности. И в этом секторе хорошо поставить тыкву-булу, которую также можно заказать нашим, интернет-магазине, потому что она, ну, хорошая защита от двойки, да, то есть она должна быть закрытая, то есть вот эта вот тыковка, их тоже, ну, в этой форме продают тыковки и сейчас, по-моему, живые такие, да, в магазинах, поэтому если будет живая, то тоже хорошо, но в общем-то, на долгий срок можно приобрести в нашем интернет-магазине, то есть это очень хорошая защита от двойки. Нет это, не, нет, нет, нет, это не нужно расставлять в час крысы, нет, это вы просто ставите на весь месяц в любое время защиту. Защиту мы ставим в любое время, это не активизация, это защита, поэтому ставьте в любое время. Следующая энергия на востоке. Давайте посмотрим, что у нас на востоке. На востоке у нас, помним, что годовая пятерка, да? и в этом месяце, туда в месяц тигра при, прилетает шестерка. То есть могут возникнуть проблемы у пожилых мужчин, то есть даже не у пожилых мужчин, а у старших мужчин в доме. Если вашему мужу еще 35, а он, может, он все он старший, да, мужчина, там дети и как бы вот могут быть проблемы у него. головные боли могут быть переломы костей, могут быть, в общем-то, комбинация такая не очень хорошая, да. То есть сектор неблагоприятный. Поэтому, если у вас там спальня, да, то есть нужно не вообще лучше не использовать эту комнату весь год да потому что пятерка в этом в этом секторе будет весь год лучше переехать из этой комнаты то есть не спать там но если нет такой возможности значит вот я написала отправьте пожилых мужчин в санаторий да то есть мы отселяем хотя бы вот этих вот старших мужчин из этой комнаты особенно пожилых потому что будут проблемы с головой вплоть до того что начнутся может быть какие-то ну, серьезные какие-то заболевания могут начаться и обязательно в этом секторе мы ставим соляное средство, то есть вот либо вода с солью, либо вот когда мы говорили о годовой пятерке, уже мы говорили, что там постоянно должна стоять соль, вода, монеты. Вот в этой восточной комнате должна стоять обязательно вот такая защитная, ну как бы защитное средство такое должно стоять. То есть соль, вода, монеты. Как делается? Берете литровую банку, насыпаете туда килограмм крупной соли, заливаете водой, чтобы соль была закрыта, и ставите на тарелочку, на белую круглую тарелку. Под тарел под вернее, под банку на этой тарелке кладете одну белую монету и 6 желтых монет раскладываете вокруг банки на этой тарелке и вот это вот защитное средство ставите в любое место можно в укромное место неважно оно все равно будет работать вот это вот соленое средство, если у вас восточная комната, который вы активно пользуетесь, то есть если там, например, детская, если там, например, спальня, да, тогда вы держите вот это соляное средство там весь год. Соль будет, вода будет испаряться, ее надо будет периодически туда доливать в эту банку. Ну, в общем, посмотрите, будет как это все выглядеть к концу года. В конце года нужно будет выбросить вот эту банку совсем из, ну, просто как на помойку, да, из, из комнаты убрать. Когда закончится на востоке пятерка, значит, переставим другое средство в другое место. Если у вас на входе входная дверь в восточном секторе, значит, обязательно вешайте на нее колокольчик. Это может быть не, в, не только входная дверь в квартиру да, или в дом в частный это может быть например в спальню то же самое если у вас спальня находится например на северо-западе но в этой спальне у вас на востоке в восточном секторе дверь то тоже нужно повесить туда колокольчик то есть на любую восточную дверь мы вешаем колокольчик это тоже хорошее защитное средство как минимум оно будет как бы минимизировать вот эти проблемы от пятерки туалет на востоке зачем вам в туалете какие-то защитные средства скажите пожалуйста если у вас в туалете закрыта или в кладовке закрытая плохая звезда то это вам повезло не надо ничего там ее нейтрализовывать в туалете вы там не живете не спите не работаете вы заходите и выходите Поэтому на туалеты, на кладовки, на какие-то закрытые помещения мы не обращаем внимания. Чуланчики какие-то не обращаем внимания. Мы обращаем внимание на те места, которые я вам уже назвала. Это кровать, входная дверь, рабочий стол и плита. Окна на восток. Ничего страшного. Ничего страшного. Если кухня на востоке ничего страшного. Вот если кухня на востоке и плита на востоке, вот тогда лучше плитой не пользоваться. Вот. Тогда лучше плитой не пользоваться. Нет, на банку с водой крышку не надо надевать. Нет, нет. Вода должна, вот эта соленая вода, должна энергетику негативную впитывать. Поэтому банку закрывать не нужно. Если входная дверь на северо-западе, но смотрит на север, значит она у вас на северо-западе. Нет защитного средства для плиты конкретно нет, да мы защищаемся от летящих звезд, поэтому лучше я еще раз говорю, если у вас плита где-то в другом месте, например, в кухне восточная и плита где-то в другом месте, не на востоке восточной кухни, это еще терпимо, это терпимо, а вот э, про юго-восток еще не говорили, э, но если у вас плита на востоке восточной кухни, тогда нужно защищаться то есть лучше не пользоваться плитой лучше готовить мультиварки где то или купить какую-нибудь такую переносную небольшую плиту и поставить ее в другое место колокольчики в связке три штуки на востоке спальню можно я у меня висел один просто он такой этот балдайский и э, как бы ну, хороший звон да поэтому приятный такой и сильный звон поэтому достаточно вот этого юлиана конечно нам важнее дверь в квартиру конечно нам важнее дверь в квартиру потому что подъездная дверь она работает на всех да то есть на весь дом если там 25 этажей то на всех будет работать а важнее дверь в квартиру в данном случае конкретно если мы рассуждаем об этом угу. Сколько монеток? Одна белая и шесть желтых. Любого достоинства. Можете взять старинные китайские, которые продают вот в киосках, да, фаншуйских киосках. Можете там положить любой, в любой валюте, что называется. Поэтому любого достоинства годятся монетки. восточную дверь колокольчик на ручку или на косяк. На ручку, конечно, должно звенеть при открывании двери. На ручку. Угу монеты можно во вовнутрь банки можно вокруг банки это не принципиально все выбрасываем через год или через месяц если вы на месяц ставите вот где месячная пятерка да на юго-западе если будете там защитные средства ставить то на месяц выбрасываем все вам энергии вот это вот негативные не нужно правильно и трогать руками банку нельзя то есть нужно все это в перчатке поставить пакет какой-то и на помойку выбросить так предыдущий слайд кому нужен пожалуйста с монетами поэтому большого такого достоинства не кладите все с монетами у вас потом увидите что даже тарелка будет вся в соли вместе с монетами так продолжаем Ну, вы увидите когда в годовую подливать воду лучше менять часто в тече... менять ничего не надо доливать нужно еще раз трогать не надо эту банку Нужно просто доливать, вода будет испаряться. Увидите, как будет испаряться, так и доливайте. Дверь открывается на восток, открывается э, на запад. Как, как считать? Мы считаем сектор. никуда она открывается или куда закрывается, а считаем сектор, в каком она секторе находится. Девчонки, воду добавляйте на год металл. Не прогадайте, можно и белую и металлическую тарелки. Можно. да поскольку если у вас год простоит у вас на тарелке тоже будет соль все выкинуть соль не надо не докладывать ее будет достаточно доливайте просто воду соль докладывать не надо так следующий сектор юго-восток юго-восточный сектор тоже очень много металла могут быть ссоры между мужчинами в доме особенно между братьями равными скажем так да то есть но это хорошо для карьеры военных и полицейских. Почему? Потому что могут быть какие-то столкновения, и есть возможность в этом деле вот полицейским и военным поучаствовать и продвинуться, да, там подвиги какие-то показать свои, и продвинуться по карьерной лестнице. При этом металла очень много, поэтому могут быть проблемы с печенью, и могут быть поломки и повреждения от металла. Поэтому здесь нужно быть аккуратным с металлом. То есть сектор такой вот не очень, как говорится, да, потому что, ну, если вы не военный, то не очень, да, если вы военный, то можете использовать энергию этого сектора. То есть что нужно делать? Избегать ссоры, конфликтов, конечно, да, то есть опять же следить за тем, что вы говорите, опять же, если вы не работаете ни в госструктурах, ни вы, не, ну, не офицер, да, то есть даже, то есть вот, вот как бы такие люди должны быть структурированы очень. То есть держите документы в порядке, чтобы не было проблем с законом, и... Ну, налоги платить как минимум, да, штрафы, налоги, все это надо заплатить, потому что ä, <within your pay code> это все важно, да. То есть иначе будет просто а, как бы ответит, да, закон ответит не очень хорошо, не очень хорошо. Uh, повторюсь, что мы смотрим на эти сектора, если вы их используете активно, тогда вам нужно это иметь в виду. Вот запись, конечно, будет здесь можно поставить сектор так что мы там должны поставить воду воду вы должны поставить воду то есть можете просто налить в какой-то сосуд воды ну вазу с водой просто поставить без соли уже просто воду для коррекции ну и что благоприятно да то есть у нас так я перелеснул опять Секундочку, что-то я за слайды не, не туда полезла. Так, секунду, секунду, секунду. Так, вот этот слайд у нас, юг. Следующий слайд – это юг. Что у нас здесь? У нас здесь годовая двойка, да, то есть звезда болезней. Она, конечно, не очень, вот с точки зрения, в в месяц тигра да она не не очень сильно будет себя проявлять однако на весь год если мы смотрим то звезда будет очень сильная если вы спите в этой комнате в южной если у вас дверь на юге если вы работаете в южной комнате конечно нужно в первую очередь обращать внимание на свое здоровье в первую очередь на свое здоровье то есть нужно профилактически пить бады обязательно ходить проверяться какие-то там не знаю, обследование делать даже для профилактики, да, то есть вот обязательно это делайте, потому что двойка в этом году очень сильная. Ну и что нам приносит тройка до кучи этой двойки, да, то есть споры, борьбу, скандалы, какую-то дисгармонию, судебные тяжбы, потерю денег, проблемы с животом, проблемы ЖКТ, да, то есть желудочно-кишечного тракта, лишний вес может принести женщинам обязательно нужно сходить мамологу мамологу в том числе поэтому сектор неблагоприятный южный и конечно мы тоже стараемся тогда при таком вот при такой активности вот этой звезды двойки до да, который может принести болезни очень серьезные в этом году то есть не используем эту комнату совсем если есть такая возможность если такой возможности нет значит строго ведем учет доходов расходов Следим за кошельком, за сумочкой, за вещами, не оставляем на чужих людей, если мы где-то двигаемся, переезжаем или в транспорте, да, приживаем все к себе. Переходим на здоровое питание, соблюдаем диету, то есть не злоупотребляем там жирным, острым, каким-то соленым еще, то есть здоровую пищу едим ну и использовать металлические предметы для коррекции этого сектора, то есть нам нужно эту двойку ослабить обязательно и тройку ослабить обязательно, то есть мы используем металлические предметы, можно какие-то выложить в каком-то месте этой комнаты, если вы опять же используете, да, то есть нужно либо цветом это корректировать, это у нас какой серебряный цвет, золотой, такой металлический серый, да? либо можно использовать какую-то ну, свое украшение, да, на видное место положить, то есть, вот, либо металлические статуэтки, все это будет ослаблять действие вот этой вот звезды болезни и корректировать нашу удачу. Что делать, если в южном секторе нагревательный котел? Ну, вот, корректировать, значит, много металла туда нужно поставить, какую-нибудь большую металлическую вазу, как минимум. Юго-запад. На юго-западе в этом месяце пятерка пятерка нам ничего хорошего не сулит то есть проблемы с обучением могут быть почему потому что там годовая четверка у нас то да? то есть э, те кто хорошо учился могут стать э, учиться хуже э, опять же потери денег э, ухудшение э, проблем с, э, ну, с болезнями да то есть опять же женские какие-то проблемы могут возникнуть ж, жив, болезни живота проблемы с кожей ну и могут быть проблемы с с деньгами из-за азартных игр то есть будет такое вот желание ну и как бы опять же если кто-то влюбится то это будет такая вот любовь то болезненное чувство да будут болезненные чувства то есть особое внимание таким особенно подросткам которые особенно девочкам то есть нужно внимательными к ним быть потому что такая вот может быть любовь просто с непереносимыми чувствами какими-то да то есть и чтобы не было обострений каких-то таких именно физических, я имею в виду, что пятерка – это тоже и полный крак, да, то есть дает очень серьезные проблемы, поэтому посмотрите за своими дочерьми, вот если они в подростковом возрасте находятся. Ну и что мы делаем? Тоже не используем этот сектор в, в юго-западный, да, то есть если мы, у нас дверь находится в юго-западном секторе, то обязательно вешаем туда колокольчик, и металлический не начинаем не начинаем новые проекты не рискуем не вкладываем деньги не, не занимаемся азартными играми какими-то на деньги то на тотализаторе тоже не играем в лотерею не играем вот поставить в секторе на, на, на вот в этом юго-западном секторе соль вода монеты на месяц обязательно это средство поставьте ну и металлические предметы я уже говорила об этом до да, что можно металлические предметы использовать в большом количестве, да, когда мы используем активно юго-западную комнату, ну, и вот женщинам, опять же, нужно посетить мамолога, да, то есть это важно, вот именно в этом месяце тогда будет, отыграется вот эта вот пятерка у нас, и как-то за здоровьем мы тоже последим, это важно. А у нас с 2019 года стоит соляная емкость. Ну и пусть стоит. У меня тоже вот на юго-западе в прошлом году была пятерка, и вот она до сих пор стоит. Оставлю на следующий месяц. Запад, западный сектор тоже будет великолепный в этом месяце, просто фантастический можно увеличить доход, можно опять же заниматься зачатием на западе, хорошо для смены работы, для поиска любви, для романтических встреч, но могут возникнуть проблемы с давлением, да? то есть тут надо аккуратно, то есть не переусердствовать от радости, потому что этот сектор может принести много радости и Опять же, много романтизма, да, и вот на этой почве радости. Поэтому кто будет искать любовь, используйте, кому нужно привлечь любовь. Используйте этот сектор активно для привлечения любви. Вот очень хороший сектор. Что мы делаем там? Конечно, проводим много времени в этом секторе, как можно больше времени. Поставить там нужно большое растение для активизации, делать там всевозможные активизации, как на северо-западе, я не сказала, да, так и на западе мы можем делать активизации активно, да, то есть по максимуму может, все, что мы можем сделать, мы можем там сделать. И, конечно, можно делать там длительные активизации при условии, что если там у вас натальные карты звезд хорошие, да, то есть тогда можно ставить прямо на месяц активизации. Ну, если на Западе санузел и коридор, значит, Светлана, значит, вы не можете использовать вот этот сектор, вот, этот, вот эти возможности. В туалете -то точно, да, то есть и в коридоре вы же ходите туда-сюда, как бы не активизации можно там делать, если у вас коридор достаточно большой. Вот, то есть сектор очень хороший. Ну, и мы с вами... Начали говорить про активизации, и э, Наташа вам дала в подарок согревание денежной звезды, и я по традиции как раз активизацию по цемендунзя вам даю э, в подарок 5 февраля в час петуха. Это с 17 до 19 часов по китайскому календарю. Опять же, вы можете перевести это на местное время с помощью нашего калькулятора на нашем сайте. Э, на северо-западе очень хорошая структура, маленькая змея превращается в Дракона это структура роста, то есть дает богатство, опять же беременность, да, что-то у меня прям вот в этом, в этом месяце, вот на тему беременности, как-то вот она у меня постоянно всплывает. Счастливый брак, успешная карьера, улучшение репутации, получение помощи, то есть своевременной помощи, помощь придет своевременно, то есть вы можете, вот если у вас такие задачи стоят, и вообще я считаю, что это замечательная структура, которая которую стоит активизировать да, для того чтобы получить вот такие вот благоприятные энергии для себя что мы делаем как активизируем нет ни свечой никак мы это не активизируем мы это активизируем прогулкой то есть нужно вам в час петуха переведете на местное время до да, с помощью калькулятора то есть можно отступить 15 минут от начала вот этой двух часовки нужно идти в направлении северо-запада гулять идти то есть таким, ну, лучше, конечно, таким быстрым шагом, если не получается быстрым, как можете, то есть здесь не надо нам ни ускоряться, ни замедляться, то есть обыкновенным шагом. Идете гулять на северо-запад, то есть у вас точка отсчета – это ваш дом, либо ваша работа, где вы находитесь в это время, да, до, до момента начала активизации, и по компасу определяете это направление, где у вас северо-запад от этой точки, и идете, просто идете в этом направлении. Пройти нужно минут минимум 20 минут 20-30. Лучше чем больше, тем лучше. То есть ну, рассчитывайте где-то полчаса вот ходьбы да, в эту сторону. То есть уйдете, то вы примерно так километров, наверное, на 3 от, от этого места. и э вы идете, конечно, идете с соблюдением правил безопасности, да, то есть не перебегаете дорогу перед быстро идущим транспортом, где-то обходите препятствия. То есть самое главное, чтобы точка, где вы, куда вы должны прийти через 30 минут, она должна находиться на северо-западе от того места, откуда вы вышли, то есть от точки старта. Это может быть любое место, если у вас там погода не очень хорошая, лучше зайти, например, в магазин или в кафе, то есть спрятаться от непогоды, это может быть и дождь, и снег, и холод, и все что угодно. Мы все с вами в разных местах живем. То есть имеется в виду, что вы двигаетесь в направлении северо-запада минимум 20, а лучше больше 30 минут, и вот вы ушли на северо-запад, и там нужно остановиться. Нужно остановиться и постоять минут 15. Для того, чтобы ваша энергия усвоилась. Юлия, ехать на автобусе можно, то вы едете на автобусе 30 минут. Тут вопрос не в том, куда приехать, а в том, сколько вы двигаетесь в этом направлении. То есть можно ехать на автобусе, на машине 30 минут на направлении северо-запада. И, а если в этом направлении река и идти до нее три минуты это тогда не очень хороший вариант значит вы просто не, не сможете использовать вот эту вот активизацию к сожалению есть конечно хитрости но я сейчас это очень долго тогда буду объяснять вот, но тогда может быть вы другое ну то есть возьмите за точку отсчета другое место где будет не три минуты идти до, до ну, на северо-запад да? они а возьмите не дом возьмите работу возьмите там родственников торговый центр любой просто там нужно провести больше времени сначала да, то есть там нужно побыть долго а потом уже выходить в, вот, в этот север на северо-запад да я говорю про северо-запад для поиска спутника жизни здесь не написано видите здесь написано счастливый брак Наверное, с тем, кто есть. Но ну, попробуйте. попробуйте То есть нас в любом случае, вы, ну как-то, наверное, интересуют и другие наш, нас дела, да, то есть, может быть, и карьера там, или богатство, уж, по крайней мере, мне кажется, всех интересуют деньги, да, то есть есть специальные, для поиска спутника жизни есть специальные активизации, поэтому вот здесь вот, вот эта активизация, да, вот эта вот структура именно, она вот для тех целей, которые здесь описаны, то есть для улучшения брака, то есть фактически но ведь чтобы дойти до на северо-запад надо идти по дороге которая идет на запад а потом на север это будет правильно да это будет правильно то есть еще раз идти мы можем как угодно нам нужно оказаться в конечной точке где мы с вами остановимся чтобы эта точка была на северо-западе от от точки нашего старта угу. лариса лучше несколько желаний не загадывать загадайте одно активизации целая тьма и мы как раз сегодня, я как раз хотела вам рассказать о том, например, зачем нужны нам... Почему-то я выключилась. У нас есть... То есть активизация, она не одна, да? То есть у нас много активизации у нас есть целый пакет активизации который я вам сейчас предлагаю он у нас очень бюджетный он очень такой недорогой да? то есть мы стараемся вот держать небольшую цену чтобы многие люди могли воспользоваться этими возможностями для улучшения жизни сейчас все есть сейчас видео есть звук есть меня видно слышно поставьте пожалуйста десяточки в чат если все видно слышно потому что я почему-то случайно или время у нас закончилось не знаю все есть отлично я вам предлагаю как раз вот не концентрироваться вернее, не распыляться на многих желаниях да то есть у нас есть специальные активизации в этом пакете для любви есть и для денег есть там для привлечения клиентов поэтому здесь все это есть да? на каком а на каком курсе учимся рассчитывать активизацию денежной звезды у нас будут специальные мастер-классы по активизациям мы вот на этом курсе будем учиться рассчитывать денежную звезду и вот здесь собраны как раз активизации собраны и есть немножко фэн такая активизация да где вот мы говорим о отталкивании людей вот как раз для привлечения клиентов для привлечения любви в том числе для поиска партнера до да, романтичного вот такого вот поиска второй половинки это как раз про отталкивание людей вот в этом пакете активизации она есть и э, эта активизация и там собраны именно ну, под разные цели, да, активизации под разные цели. И, конечно, с помощью вот этих активизаций, вот этого вот небольшого, ну, как бы небольшой части китайской метафизики, да, но очень активной части и очень действенной части, можно очень серьезно подкачать удачу, можно решить свои вопросы, свои проблемы. И стать везунчиком вообще, стать удачливым везучным, ну, стать удачливым человеком, то есть повысить свою удачу. Ну вот здесь вот что такое быть удачливым, да? Что это когда получаешь приятные бонусы от жизни, скидки в магазинах, свободные места на парковках, к вам приходят помощники в делах, вас любят, чиновники, начальники, например, да? То есть те люди, от которых многое зависит, нам всегда помогают, вы получаете подарки, выгодные предложения. В общем-то все складывается очень благоприятным образом для вас, да? И все, что нужно сделать, это вот просто сходить погулять, сочетаем полезность с приятным. На мой взгляд, это совершенно ну, фантастические возможности и простые действия. То есть увеличение удачи в любых делах можно достичь с помощью прогулок и активизации цемент друзья. В этот полный пакет, у нас очень большой такой пакет, да, то есть мы рассчитываем прогулки, самые сильные туда прогулки. Входят, птица падает в гнездо, которое вообще приносит удачу без усилий, то есть делать ничего не надо практически. Зеленый дракон поворачивает голову, который приносит прогресс в делах, деньги, новых клиентов, новые заказы, повышение статуса, то есть очень мощная активизация. Нефритовая дева, и девушка, охраняющая дверь, то есть это... Активизации для привлечения любви, для привлечения романтики, для улучшения отношений в семье и не в семье, то есть и с родными, и с деловыми партнерами, и с сотрудниками на работе. да, То есть вот это все мы можем использовать. И активизация трех генералов для получения денег. То есть это тоже очень мощные активизации, которые приносят доходы. И... Как бы все любят вот эту вот активизацию потому что вот она как раз домашняя такая активизация кому например сложно гулять да тогда можно делать вот эти вот активизации трех генералов для продажи недвижимости у нас есть и вот здесь ходит да, активизации но у нас есть отдельный пакет со специальными активизациями собранными только для продажи недвижимости и вот, как я уже говорила, да, в этот пакет также включена активизация для привлечения клиентов, покупателей, партнеров бизнес, вталкивание людей, очень мощная активизация. И самое главное, что она не ну, не каждый месяц, да, ее можно делать не каждый месяц, потому что она рассчитывается индивидуально. И есть всего-то три месяца в году, когда мы можем эту активизацию использовать. Да, то есть получается, и как бы вот мы ее включили в пакет, потому что многие просят для привлечения клиентов, да, вот в, ну, как бы во фриланс и в магазины, то есть вот это вот, мы это все сделали для вас. И в феврале эту активизацию можно выполнять людям, у которых небесный ствол года рождения, огонь ям или огонь инь, то есть год рождения заканчивается на 6 или 7 по китайскому календарю, это вот в феврале, но в месяц соответственно, будут другие годы. А, нет, для покупки недвижимости, Леди, это другие активизации, не те, что для продажи, не те. И вообще для покупки недвижимости лучше, конечно, индивидуально заказывать пакеты, потому что тут надо ну, учитывать э, вашу удачу, да, ее надо просто раскачать. Вот, поэтому лучше, конечно, заказать индивидуально. А, <coughs> это готовый пакет активизации, Алина. Это готовый пакет активизации. Ну и э, стоимость февральского пакета всего 600 рублей. Поэтому поддержите вашу удачу в феврале. Э, февраль у нас еще только начался. Вы можете использовать эти активизации в полном объеме. Э, очень очень рекомендую, потому что действительно у нас цена такая лайтовая. Да? То есть мы делаем сейчас активизации, мы индивидуальные... то есть Делаем индивидуальные активизации, да, но это уже ценник совсем другой, вот поэтому есть такие вот активизации, которые там написано, что, например, не подходит для тигра или там для дракона. Да, вот активизацию, которую я вам сегодня дала 5 числа, это, угу, это активизация, которая не подходит для тех, кто родился в год обезьяны. Лена, продублируйте, пожалуйста, еще раз, а то ссылка уже убежала в чат. Вы можете переходить по ссылке, которую Лена вот дала вам в чате, и делать заказ на активизации. То есть, на мой взгляд, совершенно уникальная возможность серьезно прокачать свою удачу, серьезно подтянуть свой, свой успех и свою удачу. Заказывайте активизации на февраль, уже сейчас, да, Пока стоимость еще не увеличилась, мы два года вот уже эти активизации делаем по этой стоимости, у нас есть планы увеличить эту стоимость, потому что пользуется спросом, и мы уже даже отказались от большого количества заказов, мы уже даже отказались вот от заказов индивидуальных активизаций, потому что ну просто как бы это время занимает, и мы решили вот немножко поднять даже на эти активизации цену, ценник вот я уже купила для обезьяны не подходит в пятницу в пятницу 5 числа про которую я говорил активизация да она э, у нас для не подходит для тех кто родился в год в год угу. э, вталкивание людей рожденным на пятерку нельзя нет вталкивание делают только те люди у которых год рождения заканчивается на 6 или 7 они входят в календарь 2020. Я в предыдущем месяце покупала, они мне понравились. Да, должны входить, но не все, не все. Смотрите, у нас в календарь входят активизации птица и дракон, да? это вот в годовые самые сильные. Вот, а все остальные под другие задачи. У нас, конечно, входит пакет вот этот, вот, вот, вот, вот этот пакет. То есть туда мы их не включили, потому что ну, дублировать смысла нет никакого, да и то и другое. Угу. Но обезьяне ничего не делать, ждать следующей активизации, воспользоваться вот этим пакетом, который у нас есть. И там есть много чего и для тех людей, которые могут которые родились в год обезьяны. Да? То есть можете воспользоваться другими активизациями. Никогда не стоит переживать, чтобы какую-то активизацию пропустили, потому что, еще раз, у нас активизации море масса. Угу. Татьяна, скажите, завтра 4 в День быка... Звезды. Так, секунду, секунду, убежал вопрос. А, в день БК. Все-таки звезды уже новые или еще старые? Хочу завтра проактивировать на юге дракона. Он там целый день или не стоит. А, звезды начнут работать, ну, которые в, в году и месяце Тигр, тигры, да, после 17 часов. Вот, после 17 часов. Поэтому, если вы до 17 успеете, тогда по старым звездам. если а по новым то после 17 часов Ну, вообще конечно так <смех> если так смотреть <смех> конечно у нас энергии не меняются вот так прям секунду в секунду да, как вот так конечно постепенно поэтому тоже если вы по старому по старым звездам будете это делать конечно уже наверное эффекта такого сильного не будет но все равно сделайте да. то есть если у вас есть необходимость в этом делайте не сомневайтесь Да, Галина, совершенно верно. Прослушаю. предложенными предложенные вами активизации на пятой не подходят обезьянам, да. А для рожденных на девятку вталкивание богатства на весь год нету. Есть. Это у нас вот в этом Талмуде, который 2020. Вот там есть для всех. Там есть для всех. Мы сейчас говорили просто про месяц тигра еще раз лена продублируйте пожалуйста нам ссылочку в чат чтобы вы могли заказать активизации я вам рекомендую заказать активизации сейчас сделать заказ перейти по ссылке сделать заказ спасибо и задать вопросы про активизации вот например про, по покупке жилья до да, индивидуальные уже вы напишите пожалуйста Лене запрос и она этот запрос перешлет мне и я вам отвечу вот талмуд я купила и там как раз весь год девятки нет жанна я посмотрю но там должно быть угу. эм. татьяна подскажите пожалуйста при переезде в другой город ну можно нужно учитывать летящие звезды нет при переезде в другой город там другие факторы учитываются важные документы когда лучше получить четверку или пятерку елена не поняла вопрос что такое учитывается что имеется в виду? летящие звезды смотрите с помощью летящих звезд еще раз мы с вами как бы используем потенциал дома да? мы используем потенциал дома либо потенциал офиса если у вас есть какая-то задача Нужно выбирать благоприятное время, либо и, и строить стратегию, да, либо время и стратегию, либо просто время благоприятное для того, чтобы подавать документы или получать документы. То есть немножко другая история. Вот, то есть, как бы летящие звезды не описывают, не заменяют всю китайскую метафизику. А, 4 или 5 февраля. Ой, ну тут.. Надо смотреть, еще раз говорю, я всегда исхожу из того, что я подбираю благоприятное время для своих целей, для реализации своих целей. Я сейчас не готова ответить, какого четвертого вам подавать документы, либо пятого подавать документы. Я просто не вижу весь день, да, то есть не смогу вам сейчас ответить. Вопросы по руководству можно заранее прислать или на вебинаре? Если вы пришлете заранее, будет замечательно, потому что я тогда отвечу вам либо индивидуально, да, либо на вебинаре уже. Это будет отлично, если вы пришлете заранее. Вопросы. Угу. А -а -а. Обезьянам по дню тоже нельзя активизации применять. Нина, можно по дню. Это погоду. Мы не ну, в год родившихся в год. Как определять сектора, если север, запад, восток по углам квартир? Ну, значит, угловые комнаты у вас будут занимать эти сектора. А -а -а. Элеонора. Сколько монет класть на тарелку с водой и с солью одну белую и шесть желтых. Еще вопрос. Я сплю на юго-востоке в шикарном красном пледе. В пледе в этом году это противопоказано. убрать, если мы говорим про год, то лучше убрать, да, потому что у нас там металлическая звезда и она хорошая шестерка, если мы говорим про год. То лучше убрать uh, да uh -huh. так ну что ж друзья я очень рада была дать вам сегодня эту информацию поздравить вас иметь возможность вернее поздравить вас с наступающим новым годом крысы uh, и пожелать вам чтобы ваш uh, год следующий был наилучшим в вашей жизни с помощью активизации цены потому что цены очень серьезно помогает и даже если вы не знакомы с этим искусством замечательным вы можете начать с ним знакомиться с помощью вот этих вот наших активизаций, с помощью этого пакета посмотрите как это работает в жизни поэтому переходите по ссылочке еще раз лена еще раз продублируйте пожалуйста ссылочку Поставьте, пожалуйста, десяточки, кто уже заказал сегодня вот этот пакет активизаций. Поставьте, пожалуйста, десяточки. И мне хочется, чтобы ваш следующий год был действительно наилучшим в вашей жизни. И китайская метафизика, и Цимень нам в помощь. Поэтому вам успехов. Мы надеемся с теми людьми, которые пришли сегодня первый раз к нам на наши мастер-классы, еще раз встретиться на других наших курсах. У нас скоро начинается как раз Оракул. Это прогностическая такая часть Цимен Дунзия. Искусство. Я на него тоже на этот курс вас приглашаю, потому что очень серьезный такой курс. Много месяцев мы с вами будем заниматься. И это уже не первый раз курс, который мы проводим, и он у нас считается топовым курсом. Так что у вас есть возможность сейчас с помощью активизации цимен познакомиться вот с этим удивительным искусством, посмотреть, насколько оно мощное, на как оно работает, и продолжать учиться в нашей школе. И мы будем с, большой, с большим удовольствием делиться с вами своими знаниями. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое тем, кто заказал, да, сегодня вот этот вот наш пакет активизаций. Мы будем рады, если вы поделитесь вашими впечатлениями, результатами в том числе. Да, спасибо вам, что вы были с нами, и до следующих встреч.